Итак, одна из самых громких финансовых историй за последние 20 лет – это крах криптовалютной биржи X. Действительно, компании, чьи щупальца, коснулись каждой части нашего политического класса на демократической стороне. Теперь вам говорят, что обвал произошел как гром среди ясного неба. Никто не мог этого предвидеть. Но это неправда. Один человек видел это очень ясно, очень ясно. Это была самая дальновидная оценка X. И этот человек пытался предупредить законодателей. Они сделали это пленку. Он присоединяется к нам следующим. К тому же часть американской истории кантри музыки скоро может быть снесена. В последнее время много из американской истории было снесено. хит хочет покончить с этим здесь и спасти этот кусочек нашей истории, присоединяясь к нам следующим, чтобы объяснить. Ну, за последние несколько лет почти каждый инвестиционный банк и бизнес-журналист в Соединенных Штатах присоединились к продолжающейся и восхваления человека по имени Сэм Банкман, главы криптобиржи X. Почему-то никто не заметил, что он, по сути, был ребенком в шортах, который играл в видеоигры во время интервью и, похоже, не понимал, как его компания зарабатывает деньги. Но они хвалили его как первого будущего триллионера в мире. Они все купились на это. Не все, но очень немногие этого не сделали. Они видели его насквозь. Илон Маск, например, сказал, что он бросил один взгляд на банкмана Фрида, и его детектор БС сработал, а затем на гораздо большей длиннее и глубине. В марте прошлого года генеральный директор CEM Group, человек по имени Терри Даффи, встретился с Сэмом Банкманом Фридом. И во время этой встречи Даффи сделал то, чего почти никто другой не делал. Может быть, никто другой, другой вообще никогда did. не делал. Он назвал Сэма, Сэма Бэнкмана, свободно цитируя абсолютным мошенником в лицо, каковым он, конечно же, и оказался. Затем в мае Терри going, продолжил. Он пытался он предупредить Конгресс о и Сэмео Бэнкмане Фриде. Вот Here's что произошло. Я спрашиваю вас, сэр, у вас есть поговорка, согласно которой Экс не предъявляет никаких требований к капиталу участников? Я думаю, что это на первый взгляд ложное заявление, учитывая, что регламент КФТК, часть 39, требует требования к капиталу, а вот действительно есть требования к капиталу для маржи. Я сказал, что их требования к капиталу не такие, как у других учреждений. Капитал — это не то же самое, что маржа конгрессмена. Итак, Роханна, демократ из Кремниевой долины, становится эмоциональным, защищая Сэма Банкмана из Экс. Почему это так? Может быть, кто-нибудь напишет статью, чтобы выяснить, почему. Но в то же время мы благодарны Терри Дэффи за то, что он присоединился к нам в качестве генерального директора CEM Group, человека, который был полностью оправдан. Большое вам спасибо, что пришли сегодня вечером. Кстати, я должен рекомендовать это нашим зрителям. В интернете есть целая куча записей, на которые у нас нет времени, где вы подробно излагаете это дело, и это стоит посмотреть. Но почему вы думаете, что вы, думаете, что вы один из немногих людей, которые все поняли правильно? Я не знаю, Такер. Это отличный вопрос, но я ценю, что вы со мной. Я ценю, что вы сыграли эту пьесу с гением из Калифорнии, который рассказывает мне, как работают крипторынки и в чем разница между капиталом. Я имел в виду избыточную маржу, которая у CEM превышает 200 миллиардов долларов, тогда какой у X был регулятивный капитал, а это абсолютно ничего. Поэтому он не знал разницы между регулятивным капиталом и маржинальным капиталом. Так что это заставило меня рассмеяться, но действительно пренебрежительно, когда речь заходит о таком парне. Так что я не знаю, почему люди этого не видели. Такер, я сказал своей команде, я сказал, что речь Речь идет не о криптографии. Такер, речь идет о том, что он пытается изменить мир, чтобы он мог перечислить каждый отдельный продукт в рамках мошенничества, которое он пытался сделать с криптографией. Криптография такая маленькая, но если бы он мог развернуть свою модель на рынке казначейства США, на сельскохозяйственном рынке США, можете ли вы представить, какой ущерб человек мог бы нанести нашей стране и миру? И люди буквально, буквально закрывали на это глаза. Когда вы посмотрите на людей, которые были с ним, Такер, бывший глава КФТК, председатель он, он ходит с этим парнем в качестве грузчика, грузчика багажа и действует так, чтобы он внушить он ему доверие. Бывший советник КФТК стал его главным советником в ВЭКС. Вывший глава рекламного комитета Майк Канауэй является его консультантом, работающим в зале по обе стороны прохода. То, что здесь происходило, абсолютный позор, и никто не потрудился на это взглянуть. Я сказал, что он может потерять 85% своей стоимости за один день. Такер, я сказал это в показаниях в Конгрессе. Я не знал, насколько я буду прав за такой короткий промежуток времени. То, что он делал, было совершенно чревато последствиями. Я знал, что он мошенник в тот день, когда встретил его, и его было довольно легко распознать. Итак, вы оценили его well, so характер и его атмосферу, потому что встречались с ним лично. Но вы также оценили основы его компании так, как это сделал бы человек, занимающийся бизнесом. Почему никто из регулирующих органов этого не сделал? Где был Гэри Генслер? Ну, я не знаю, где был Гэри Генслер, но мой регулирующий орган в КФТК, я спросил их, почему, черт возьми, высылаетесь на раздел пятый закона о товарных биржах, параграф Б, в котором говорится, что комиссия будет поощрять инновации. В той же части закона также говорится, что вы будете защищать рынок, находящийся под наблюдением, и все остальное, чтобы защитить потребителей, которые используют те рынки, которые они использовали. Я хочу знать, оказывалось ли на агентство давление со стороны политиков или нет. Приближаются слушания. Я надеюсь, что у кого-нибудь хватит смелости обратиться к комиссару КФТК и другим и спросить их, почему они пытались проделать круглое отверстие в квадратном and колышке. Они должны были сразу же отвергнуть его had предложение. Had Вместо этого я был вынужден пойти в Конгресс, выслушать ругательство людей, которые не знают, о чем говорят. Я сказал им, что потенциально может произойти. И опять же это произошло. Удивительно. Я просто хочу еще раз порекомендовать это нашим зрителям. Терри это имя нашего нынешнего гостя. И если вы хотите, если вы хотите, приятного вечера, посмотрите его оценку Это просто потрясающе. Я ценю, что вы пришли. Терри Даффи. Терри Даффи. Спасибо вам, Такер. Вы лучший. Спасибо, Спасибо вам, сэр. Спасибо, Спасибо вам.